Здравствуйте, на повестке дня сегодня на тестах Волки RaceTiger RC, Race Carving, любительский гигант. В упрощенной версии, по всем по параметрам, попроще, радиус поворота, поменьше, да, и по начинке, и по мягкости. Выше как бы достаточно такая, ну, не спортивно жесткая, но тем не менее упругая. У Волков всегда была сильная позиция в ГС всегда получалось хорошо всегда была сильная сторона вот но вот беря эту лыжу сейчас я конечно думал что ну как там будет совсем как-то вяленько так кисленько и чертовски приятно был удивлен потому что лыжа ну она офигенская она живая она подвижная она действительно реально очень динамично повороте и на удивление, она, с одной стороны, стабильно на скорости, то есть она позволяет давить дугу. С другой стороны, она прогибается очень легко в малый радиус. Почки она вообще спокойно идет. И даже если она подпрыгивает на них, она делает это нежно, ровно. И тут же приземляет, она как бы врезается, зарезается. В общем-то, это лыжи, на которой мне очень вот, захотелось реально зависать в дуге, то есть заваливать дугу и на и в ней виснуть. То есть тянуть ее подольше, закладывать угол закантовки побольше. Лыжа очень при этом веселая. Еще один плюс важный для этой категории лыж, этой лыжа тоже есть. Она не требует разгонки, офигенская, она не надо ее гнать. Работает начинает уже на малой скорости. Работать. Имеется в виду, что носок начинает уходить более малый поворот. И при этом на выходе появляется безумная отдача. Лыжа из-под вас просто вылетает на смене поворотов очень динамика серьезная вот при всей нетребовательности к катанию то есть лыжа прощает все дает выживать очень много очень много то есть какая-то вообще странное сочетание с одной стороны легко кататься с другой стороны весело а, не стоит совершенно бояться на серси рейс карвинг потому что радиус поворота по факту на них по ощущениям метров 14-15 то есть это как бы не так ну, конечно, это уже для тех, кто уже понял, что такое скорость, уже хочет этой скорости, готов с ней, как бы, работать на ней. Вот, наверное, я думаю, что это не совсем для новичков. И для тех, кто катается на просторных каких-то горных курортах, где есть куда вот на ровном склоне прямом мочкануть. То есть в красных Поляне, я думаю, что на них кататься будет негде. Ну, как бы, извините, но вот не вижу я их там, вообще никакого то там применения не вижу. Вот, а так вот, кто в нормальных местах катается, так вот, вообще отличный чумовой вариант. Абсолютно топовая модель в этой категории Что меня удивило еще, что почему-то волкал, вот им не помешали какие-то не ни требования физ Для того, чтобы просто взять и сделать нормальную лыжу Притом я уверен, что цена у нее нормальная Потому что лыжи RC, рейс категории Они как бы вот Всегда стоили нормально, лояльно Вот я уверен, что цена будет нормальная Но если вот еще и удастся найти их по нормальной цене То точно спрашивайте в магазинах нашего города Однозначно это отличный вариант Вообще, по всем параметрам. Да, пойду мочкану Пойду прокачусь. Нравятся мне такие лыжи. Все. Подписывайтесь, следите за обновлением. Встретимся на сайте, в магазине. Ищите. Пока.